Всем огромный привет! Как и обещала, выхожу сегодня в прямой эфир. Буквально несколько минут подожду, пока вы присоединитесь. Всем огромный привет! Очень рада вас видеть. Так, ждем буквально минутку пока все присоединятся, кто планировал, постараюсь сохранить эфир, возможно даже на YouTube опубликую. Я заметила, что вам нравится вот такой формат общения, поэтому буду стараться впредь, выходить чаще с вами на связь, Можем даже сделать, кстати, это традицией по вторникам встречаться в прямом эфире. Что думаете по этому поводу? Первое, о чем поговор... хочу с вами сегодня поговорить, это о глобальных астрологических трендах, которые будут в течение этого года в мире. Мне часто задают вопросы те, кто слушает мои прогнозы на Ютьюбе, те, кто читает меня в Инстаграме, что порой сложно отделить какой-то важный аспект и транзит от второстепенного. И это, пожалуй, проблема всех начинающих, кто только впервые начинается прикасаться с астрологией, сложно выделить Какие аспекты, транзиты являются главными, а какие второстепенными? Как это отличить? В первую очередь хочу дать вам такой ориентир, что те планеты и аспекты, которые являются длительными по своему воздействию, всегда являются главными. И если мы рассматриваем медленные планеты, я, кстати... В гороскопах на этот месяц э, решила включить именно информацию о влиянии медленных планет на отдельные декады знаков зодиака для того, чтобы как раз-таки выделить вот это главное влияние, то, что по сути является вектором. Все остальное это уже, скажем, те тенденции, которые меняются каждый день. То есть, когда включаются какие-то аспекты, которые воздействуют день-два, они влияют на наше настроение, на какие-то повседневные дела, но не на общий вектор. Соответственно, также есть глобальные тенденции, которые воздействуют не только на конкретного человека длительное время, но и на мир в целом. На то, как развивается история, даже можно так сказать. И 2020 год является переломным. Это переходной такой год именно в плане формирования каких-то исторических событий. Дело в том, что до этого времени воздействовала стихия «Земля», и это создавало такую, в принципе, приземленность в ценностях и ориентирах человечества. Земля в астрологии отвечает за ресурсы, поэтому очень важно было чем-то обладать. Все стремились приобрести недвижимость, дорогие вещи. То есть, по сути, Земля — это то, что можно осязать, то, что материальное. Ну и плюс карьеру и продвижение по карьерной лестнице тоже можем отнести к стихии Земля. И 2020 год в этом плане вносит, конечно, много нового. Но то, что происходит сейчас, это только репетиция, можно так сказать, настоящий такой переломный Рубеж, этап произойдет в конце года, когда начнется новый цикл Юпитера и Сатурна в знаке Водолей, воздушной стихии. Это будет начало новой эпохи. Но май месяц в этом плане очень показательный, и сейчас мы можем впервые ощутить вот настолько сильное и глобальное влияние воздуха, воздушной стихии, которая приходит на смену земной стихии. Поэтому есть смысл обратить внимание на те тенденции, которые возникают в вашей жизни в этом месяце и уже начинать приспосабливаться к ним для того, чтобы более комфортно ощущать себя в конце 2020 года. Первым Таким важным моментом был переход Сатурна в знак Водолей. И по сути, в глобальном смысле, чему научил Сатурн-Водолей, и он будет еще продолжать нас учить этому, соблюдение социальной дистанции, фильтр в окружении. Но если еще с другой стороны посмотреть, Водолей отвечает за свободу. И по сути... Сатурн — это планета, которая отвечает за время и за желание упорядочить все. И вот это сочетание дало такой эффект, что у многих людей появилось много свободного времени, которое нужно учиться упорядочить, которое нужно учиться использовать. То есть если раньше вот была стихия Земли активно включенная, и мы, по сути, уже действовали по привычке был определенный график и все в жизни было более-менее упорядочено сейчас все в связи с пандемией переворачивается у многих людей с ног на голову и по сути появляется много свободного времени которое нужно учиться заново вот, использовать что с этим свободным временем делать куда его тратить Возникает вот такой вопрос. И, соответственно, каждый на него ищет свой ответ. Второй момент, который опять-таки делает акцент на воздушной стихии, это переход лунных узлов на новую ось. Восходящий узел перешел в знак близнецы. Это воздушный знак. Помимо этого, ось сама по себе мутабельная. Что такое мутабельная ось в астрологии? Это способность адаптироваться и быстро улавливать перемены и в соответствии с этими переменами меняться самому. По сути, вот лунные узлы глобально ставят перед каждым из нас задачу на ближайшие 18 месяцев быть адаптивными и быстро меняться, вместе с миром, вместе с тем, как меняется мир вокруг нас. Плюс близнецы сам по себе знак очень контактный, поэтому важно быть на связи с близким окружением и стараться сохранять хорошие отношения с ближайшим окружением. И что, пожалуй, стоит нам первое место поставить, это самообразование. Южный узел в стрельце будет ставить под сомнение университетское образование и знания, которые нельзя применить на практике. Близнецы ⁇ это знак, который любит все сразу же проверять. Поэтому ближайшие 18 месяцев, но ну это будет даже и дольше, в тренде будет образование которая дает возможность сразу же приступить к практике, сразу зарабатывать э, с помощью этих знаний. И это знания применимые. То есть не ради того, чтобы просто тратить время, э, а именно э, вот обучаться ради того, чтобы сразу все применять на практике. Это очень важный момент. Кстати... Сегодня я записала два видео на YouTube-канал, они вскоре появятся. Первое видео — это общий обзор, в принципе, темы лунных узлов. В последнее время было очень много вопросов и в директ, и в комментариях по поводу узлов. Это еще связано с тем, что была серия публикаций на тему узлов. Я решила снять видео, в котором подробно объясняю, как узлы в принципе влияют на нас какой принцип их влияния для того, чтобы вы осознанно подходили к этой теме и не просто слепо слушали что вот у меня идет узел по такому-то дому значит у меня будут какие-то события а более вот так <глубоко>, глубоко на эту тему смотрели далее значит первый момент вот как Воздух начал влиять, это переход Сатурна в водолей. Второй момент, это 5 мая восходящий узел перешел в близнецы. Ну еще можем отнести, конечно, ретроградность Венеры в Близнецах, тоже в воздушном знаке. Но это по большей части будет влиять именно на отношения, на наши социальные контакты. Вот, Ну и, конечно, третье и самое важное – это то, что произойдет в конце года. Я уже об этом сказала – соединение Сатурна и Юпитера. То есть, по сути, сейчас мы сталкиваемся с тем, как меняются две эпохи. Раньше была в тренде стихия Земли и все, что с этим связано, то есть зарабатывание денег на приобретение недвижимости, дорогих вещей. И после того, как уже войдет в тренд полностью воздушная стихия, будет актуально постоянно развиваться. Воздух — это знание, это подвижность, то есть способность передвигаться беспрепятственно и по сути, вот связи – это тоже будет в цене знания, и желательно иметь знания в разных сферах для того, чтобы быть максимально востребованным, а также уметь очень быстро работать с информацией – это то, что будет в тренде. Далее. В принципе, вот этот переход восходящего узла в знак близнецы будет делать акцент на простоту. Если раньше, к примеру, были в тренде дорогие вещи, брендовые, то сейчас это может быть даже глупо покупать большое количество брендовых вещей, и наоборот, простота будет в цене, и простота в общении, простота в том, как человек выглядит, как он себя преподносит. Близнецы это, повторюсь, контактность, и это знак, который не ставит за цель как-то выделиться и показать себя лучше остальных. Это наоборот знак, который в астрологии отвечает за братьев, сестер то есть это умение увидеть даже в малознакомом человеке, кого-то близкого. И по сути, вот те люди, кто сумеет эту волну поймать, они, в принципе, смогут преуспеть ближайшие 18 месяцев, именно по узлам. То есть, по сути, можно сказать, что начинается новый тренд — это то, что простота в цене. Об этом также и Сатурн в Водолея говорит. По сути, Водолей — это тоже знак, который отвечает за контактность, и за простоту в общении Так что, в принципе, вот это был важный повод выйти в эфир Рассказать вам об этом Что в 2020 году будет идти смена трендов И май очень показательный в этом плане месяц Он дает, очень ярко, он дает возможность очень ярко ощутить, как меняется мир кстати, вот недавно, на днях буквально увидела новость о том, что Илон Маск решил продать свою недвижимость полностью всю. И это явный пример того, как некоторые люди могут ощущать вот эту смену эпох. На самом деле, если в вашей натальной карте очень много воздуха, то вы можете в этот период прям почувствовать желание сбросить все э, э, оковы, э, избавиться от всего груза материального вот, э, и почувствовать свободу. Э, но на самом деле это тоже одна из крайностей. Безусловно, это не значит, что нужно продавать недвижимость и избавляться от всех ресурсов, но некоторые люди могут вот так ощущать настолько сильно и настолько э, на контрасте вот эту смену эпох Так, здравствуйте, добрый день всем, кто присоединился Есть опять вопросы по узлам, что делать, если идет по седьмому дому узел Я сняла сегодня два видео для YouTube канала так как невозможно, в принципе, все рассказать в прямом эфире, это будет много и ни о чем. Поэтому советую вам на днях зайти на мой YouTube и посмотреть видео об узлах. Первое видео будет ознакомительное, то есть это, в принципе, мое видение того, как узлы работают, на кого они влияют больше, на кого меньше. Советую вдумчиво посмотреть это видео и затем перейти к второй части – и во второй части я рассказываю о влиянии узлов на каждый знак зодиака. Поэтому обязательно все узнаете. Этот прямой эфир больше посвящен трендам и смене трендов. Еще один важный момент, который делает май особенным месяцем – это то, что вот прям все вместе на одной неделе сразу три планеты разворачиваются в ретроградное движение. И если вы уже некоторое время подписаны на меня и слушаете мои прогнозы, я всегда делаю акцент на том, что когда планета меняет направление своего движения, она некоторое время стационарна, несколько дней. Будто бы неподвижно, опять-таки, со стороны наблюдателя Земли. И когда планета стационарна, она делает акцент на какой-то одной сфере. Обычно это та сфера, та тема, которой человек уделял много внимания, но ничего не получалось. И вот на стационарной планете этот вопрос может даже как-то решиться сам по себе. То есть, вот я рассматриваю стационарные планеты всегда как очень хорошие. Они обычно дают человеку то, чему, чего ему долгий период времени не хватало. И за счет того, что на этой неделе одновременно разворачивается Сатурн, он вчера, кстати, сделал разворот и пока что еще стационарен. Затем 13 числа разворачивается Венера, и 14 числа разворачивается Юпитер. По сути. Если обобщить, то на этой неделе каждый может найти что-то свое. То, чем, чего ему долгий период времени не хватало. За счет того, что вот три планеты сразу разворачиваются, это обязательно коснется каждого. И поэтому я бы советовала вам просто быть внимательнее к себе. И просто следите за собой, за своими ощущениями и посмотрите, что происходит вокруг вас. И все станет настолько очевидно и понятно, что, в принципе, вы сами сможете быть себе астрологами на этой неделе. Как я уже сказала, когда планета меняет направление движения, она неподвижна, и когда неподвижно планета, это можно сравнить с человеком, который идет по улице, либо едет в автомобиле, и он видит все мельком. Особенно, если планета быстрая, представьте, будто бы вы едете на автомобиле на быстрой скорости, вы видите, как меняются быстро пейзажи, но при этом вы не успеваете рассмотреть все подробно и увидеть какие-то мельчайшие детали. И когда планета останавливается, это Представьте, будто бы вы ехали и остановились, и у вас есть возможность все рассмотреть подробно. И вот эта неделя как раз тот период, когда мы можем остановиться и все рассмотреть подробно. И каждый может увидеть именно то, что для него важно на данный момент времени. За счет Сатурна некоторые люди могут очень ясно осознать, от чего им стоит избавиться, в какой сфере себя нужно дисциплинировать. Кстати, на этой неделе могут происходить какие-то важные кармические события. Тоже обращайте на это внимание. Что касается Венеры, на этой неделе могут происходить важные события, связанные с финансами и отношениями. В целом Венера дает желание... В целом Венера стационарная дает акцент на желаниях, делает акцент именно на желаниях. То есть, э, если вы очень сильно хотели что-то получить, э, но себе отказывали в этом, то на этой неделе ваши желания все-таки будут для вас на первом месте, и вы позволите себе это получить. Обычно на стационарной Венере человек... Э, задумывается о каких-то очень значимых приобретениях, И мне уже несколько человек писали, что они думали-думали и надумали на этой неделе присматривать недвижимость. Это очень часто, кстати, что именно на стационарной Венере задумывается о недвижимости. Для некоторых это может быть и что-то, связанное с предметами интерьера, или это автомобиль. Тоже зависит от того, в каком доме Венера разворачивается. Но в целом это так или иначе связано с вашими желаниями и с отношениями. Далее. И, наконец, 14 числа разворачивается Юпитер. Эти три планеты стационарны на этой неделе, Юпитер это планета, которая больше имеет отношение к социальной жизни человека, то есть это то, что связано с авторитетом, поэтому могут возрастать социальные амбиции на этой неделе у тех людей, кто в этом нуждается. То есть если раньше вот вы что-то хотели сделать, но никак не получалось, то на этой неделе может получиться. Точно так же Юпитер имеет отношение к юридическим делам. И тоже, кстати, многие мне писали на днях, что начинают какие-то юридические дела, которые очень долго откладывали. Это связано с разворотом Юпитера. Ну и плюс тема карьерного роста и развития, расширения, увеличения авторитета в какой-то области, это тоже связано с Юпитером. Поэтому э, неделя очень яркая. Вот эта неделя очень яркая. Я знаю, что многие астрологи трактуют стационарные планеты как такие, которые замедляют жизнь, и на этих планетах ничего нельзя делать, иначе оно будет просто простаивать. Но моя практика и мои наблюдения говорят об обратном. Что соционарная планета заставляет человека остановиться и сконцентрировать свое внимание на чем-то самом важном то, что его на самом деле фоново беспокоило очень долго. Но когда мы в движении, мы склонны обращать внимание на какие-то мелкие дела, и при этом можем выпускать из виду что-то очень важное. Неделя поможет нам сконцентрироваться как раз-таки на значимых вещах, и хотя бы одна тема у каждого будет присутствовать, это однозначно. В принципе, не хочу затягивать этот эфир, вот такой главный посыл хотела вам сказать, я думаю, что каждый услышал то, что ему нужно было услышать, сейчас пройдусь по вашим вопросам. Отвечу на вопросы ваши. У меня в натальной карте Венера ретроградная в седьмом доме в Близнецах. Как Венера отразится на мне? Вообще, вот люди с ретроградной Венерой склонны извлекать пользу в период ретроградной Венеры. Это касается любой ретроградной планеты. Она дает определенный свой темп, и когда в транзите, эта же планета ретроградная, этот период ощущается как более свой, личный. То есть это время, когда, естественно, у вас может возникать желание развивать тему отношений, заниматься своими финансами. Вы будто бы включаетесь в этот период по теме Венеры. Так что, если для остальных этот период может оказаться достаточно таким медленным, то у вас все достаточно быстро будет разворачиваться. И какой-то сдвиг может произойти, движение вперед. Расскажите, пожалуйста, о смещении асцендента при переезде. Я водолею, у меня асцендент в Козероге сместился в водолей. Напишу когда-то об этом пост, но не стоит тоже переоценивать релокацию. Это не переписывает судьбу полностью, это просто меняет акценты. То есть, если, к примеру, вы живете на одной территории, у вас акцент на семью, вы можете переехать, и у вас сместится акцент, будет что-то важное другое, какая-то другая сфера, но вы не станете другим человеком после переезда. Поэтому вот тема релокации, на тоже эм, слишком переоценена, на мой взгляд, и не стоит прям вот э, считать, что переезд может решить все проблемы, иногда переезд может даже усугублять какие-то проблемы, э, то есть это все-таки нужно хорошо подумать и все взвесить, прежде чем переезжать и смотреть внимательно, куда переезжаешь. Мы живем в интересное и чудесное время. Согласна с вами. На этой неделе я взялась за свою фигуру. Молодец! Сатурн, наверное, повлиял. Дисциплинировал. Можно ли менять стиль и стрижку? Конечно. Особенно, если вы хотите... Возвращаться к прошлому образу или если вы долго себе не позволяли что-то менять? Так и есть. Муж вчера сам начал смотреть жилье в другой стране, о чем я тихо мечтала. Да-да-да. Я уверена, много таких подтверждений есть. Если они у вас в жизни, это происходит то у ваших знакомых однозначно. Алла, подскажите, пожалуйста, как ретро-Венера скажется на людях А? На этот вопрос уже отвечала. Сегодня удалось продавить один важный для меня вопрос. Очень рада за вас. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, когда лучше продавать и покупать недвижимость в этом году? Ну, Вообще, я рассматриваю период ретро-Венеры как хороший. То есть для меня лично это не проблема, что-то покупать, продавать. Наоборот, может быть, даже эта тема более остро, вот, Может она более остро ощущаться. Конечно, это все индивидуально, но я бы не советовала, наоборот, в период ретро-Меркурия что-то продавать, покупать. Затем осенью, на мой взгляд, вообще будет сложная конфигурация. В августе-сентябре будет соединение Лилит с медленным Марсом. Это напряженный очень аспект. и э, Подозреваю, что это даже отразится на том как будут обстоять дела в целом в обществе, но мне кажется, что сейчас вот благоприятное время, на мой взгляд, сейчас лучшее время, чем будет во втором полугодии, поэтому я бы советовала вам не откладывать в долгий ящик, но повторюсь, это все, конечно, индивидуально. Рекомендуете ли открытие фирмы или расчетных счетов в ретро-Венеру или лучше подождать? Опять-таки, открытие фирмы – это очень важный шаг. И вы знаете, что на самом деле даже день играет роль. То есть не только, если рассматривать период, или Венера ретроградная или нет. Даже день, когда вы начинаете, деятельность важен. Поэтому не буду вам ничего советовать. Это будет ни к чему такой общий свет. Марс в девятом доме во Льве, квадрат с Меркурием в двенадцатом доме, Венера в двенадцатом в Скорпионе, Нептун в первом Стрельце. Как думаете, второй брак будет? Ну, то, что вы мне написали, ни о чем не говорит в контексте этого вопроса. И вообще, я всегда люблю смотреть карту. Вот эти описания та планета в том доме. Она может вообще не иметь отношения к вашему вопросу. Добрый день, а можно вопрос по Сатурну? Как ретроградный Сатурн повлияет на меня, если в момент рождения он был ретроградный? Я уже отвечала на вопросы о ретроградных планетах. Если у вас на тальной карте планета ретроградная, то в период ее попятного движения вы ощущаете себя более в своей тарелке. Алла, в конце месяца уран будет делать стринг натальному урану. Что ожидать от такого аспекта? Это аспект, который будет проживать ваше поколение, те, кто рожден ваш, в одном году с вами. Это важный аспект качественных преобразований, конструктивных преобразований. Поэтому хорошо менять в своей жизни то, что вас не устраивает в этот период. На ретро-Венере можно возобновить старые отношения? В целом, да. Алла, есть ли транзитный Сатурн во втором доме в оппозиции к натальному Сатурну в восьмом доме? Опять-таки нужно видеть карту. Но вообще оппозиции Сатурна сложные. В любом случае они склонны что-то в жизни отнимать. И у вас это может быть связано с ресурсами, финансами. Тоже зависит от того, или у вас свой бизнес, или... Ну, то есть это нужно индивидуально смотреть. Когда закончится квадрат Венера-Нептун? Постоянные мысли о любви детства. Ну, на вас, скорее всего, уже действует не этот аспект, а то, что Венера разворачивается. Вообще этот аспект был недолгим, он был 4-го числа и повторится еще 21 числа. Вот. А вот ретроградная Венера может давать ностальгию. Так что смотрите, как дальше будет ситуация. Сатурн в знаке Водолея повлияет на моих родителей. Они родились оба в 63-м э, Сатурном в знаке Водолея. Да, Сатурн будет влиять на тех, у кого он в Водолее. Алла, скажите, свадьбу уже назначили на 6 июня. Читала много, что нельзя. Это зависит от личных натальных карт или совсем нехорошо. Ну, свадьба это все-таки не совсем то, что стоит делать на ретроградной Венере. Но опять-таки есть нюансы. Когда была роспись, можно хотя бы роспись сделать в период, когда Венера не ретроградная. Стоит ли планировать ортодонтические манипуляции, имплантацию на ближайшее время. Кстати, в период ретроградного Сатурна часто вот, тема зубов становится актуальной. Так что, в принципе, можно. Я по Солнцу, рак, по асценденту Венера в Близнецах. Всю эту неделю какой-то упадок силы и энергии. Это ретроградная Венера. М может быть, может быть, если особенно вы были в напряжении в последнее время, то ретроградная Венера может сигнализировать вот таким состоянием о том, что вам стоит чуть-чуть отдохнуть. Дочь на ретро-Венере вышла замуж, разошлась. Да, период так себе для брака, то есть можно покупать, продавать, но что касается брака, не стоит. Спасибо за ответ. Еще вопрос. У меня в начале июля, июня большое событие. Я не успела сделать косметологические уколы. Очень плохо, если сделаю в конце мая. Спасибо. Повторно можно. Плюс уколы, я так понимаю, это не сильное вмешательство. То есть, в принципе, можно. 5 июля будет затмение. Да, да, да, да. Постараюсь успеть снять видео отдельное о затмении. Спасибо. Зубы актуальны последние два года. Да, так займитесь на ретроградном Сатурне. Как раз вот хороший период для таких манипуляций. Добрый день, Алла. Скажите, период подходит для покупки авто? Да. Да, на ретроградной Венере можно покупать автомобиль. При этом выбора может произойти на стационарной Венере. Вы тогда очень остро ощущаете свои желания, э, и легче определиться. Хорошо ли сбрасывать вес на ретроградной Венере? Ну, вообще ретроградная Венера э, не совсем подходит для того, чтобы себя прям ограничивать в чем-то, но если вы будете руководствоваться тем, что вы хотите себе понравиться, полюбить свое отражение, то тогда можно но опять таки это должно в достаточно мягкой форме все происходить если это именно привязывать к ретроградной венере в принципе ответила на все ваши вопросы которые есть на данный момент и сказала все что планировала так что думаю можем завершать этот эфир Постараюсь его оставить в записи. Спасибо всем большое за активность. Очень рада с вами каждый раз общаться. Надеюсь, что эфиры по вторникам станут нашей традицией. Пишите под последним постом, хотите ли постоянные эфиры по вторникам. Я, как вы знаете, всегда благодарна за вашу обратную связь, читаю все комментарии, так что Пишите, будем на связи. Желаю всем хорошего дня. Пока!